Всем привет! Друзья, напомню, меня зовут Сергей Кисеев, я заместитель директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. И сегодня у нас такой интересный диалог, как накопить на мечту лайфхаки финансового планирования. И с нами сегодня на связи Елена Феоктистова, директор и тренер Центра финансовой культуры. Елена, добрый день! Да. Скажу, что Елена – финансовый консультант и юрист с 18-летней практикой, автор бестселлеров «Инвестиции без риска», «Финансовое здоровье», «Умная девушка становится богатой», преподаватель практик «Ранхикс», постоянный эксперт региональных и федеральных СМИ, занимает первое место в рейтинге консультантов-методистов по финансовой грамотности в проекте Министерства финансов Российской Федерации, обладатель золотого грейда 19 и 20 годов. Ух, прямо это. Елена, скажите, а можно личный вопрос? Что такое золотой грейд? Это здорово. Это правда круто. Да, слушайте, Поздравляю. Не слышал просто о таком, но вот сейчас буду знать. Друзья, вы можете задавать свои вопросы прямо в чате. Я буду их озвучивать, и Елена будет на них по возможности отвечать. Но прежде чем мы начнем наш разговор... Скажу, что сегодняшний эфир проходит в рамках Финмаркета. Это крупнейший финансовый форум о деньгах. Пройдет он в Екатеринбурге 16 и 17 мая, где наш гость, сегодняшняя Елена, выступит в качестве спикера. Организаторами форума являются Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства совместно с правительством Свердловской области и администрацией Екатеринбурга. Стратегическими партнерами выступили Екатеринбургский центр развития предпринимательства и компания «Контур». Форум проходит в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и «Развитие предпринимательских инициатив». На форуме обсудим, что будет в мире с деньгами и что сейчас уже делать с вашими свободными средствами. На ваши вопросы ответят главный экономист страны. Среди них… Такие специалисты, как президент Фонда экономических исследований Михаил Хазин, стратег и финансист Игорь Нагаев и другие звезды федерального масштаба. Участие в форуме бесплатное. Но, естественно, количество мест ограничено, поэтому рекомендую регистрироваться прямо сейчас, сегодня. Коллеги выложат в чат ссылку на лендинг, на программу и на форму для регистрации. Скажу, что все события пройдут очно, то есть не будет трансляции. Мы предполагаем встречаться лично и поговорить живьем. Все-таки о деньгах следует говорить только лично. Первый день. Пройдет 16 мая в Международном выставочном центре Екатеринбург-экспо. Второй день, 17 мая, пройдет на площадке лучшего креативного пространства Екатеринбурга «Домна». Это в центре на Вайнера «16». Вот, коллеги, регистрируйтесь, ну, а я предлагаю начать наш разговор, Елен, ну, и, наверное, поговорить. Давно, на самом деле, уже есть мнение, что деньгами нужно управлять. И вот ваше мнение, зачем нужно учиться управлять деньгами и нужно ли вообще ими управлять? Ну, конечно, да. Нужно, И, ну если кратко отвечать на вопрос, зачем надо управлять деньгами, чтобы э, качество жизни было тем, какое вы хотите, чтобы вы могли регулярно менять автомобиль, чтобы вы могли путешествовать два-три раза в год, чтобы у вас была своя красивая квартира или дом с хорошим ремонтом. Все это происходит только благодаря тому, когда вы начинаете управлять деньгами. И если деньгами не управлять, то, возможно, вы это достигнете, но точно не в этой жизни, а где-то в следующей, потому что, чтобы успеть все сделать в этой, нужно уметь планировать, распределять разумно свой доход, направлять его в те или иные инструменты правильные для того, чтобы все цели достигались. Нет, ну да, такая история, наверное, еще есть такая поговорка, да, ты же с собой не унесешь, вот, ну и соответственно, да. чтобы разумно там не заниматься каким-то вот, я знаю, что есть такие склонности у ряда людей, кто занимается накопительством, кто-то наоборот расходует деньги сейчас, но вот это вот, наверное, момент, так скажем, баланс управления деньгами, когда ты вроде бы и цели ставишь амбициозные, и в то же время равномерно примерно, получаешь как бы, доход, ты результат не, да, да. Результат не останешься там, ну, с какими-то долгами, наверное. Да? Ну, скажите, Лена, с чего тогда начать управление, вот, как накопить капитал и как им правильно управлять? То есть с чего начать? Ну, вообще, если мы говорим про накопление капитала и вообще начинаем с чего начать управление деньгами, то это, конечно, с финансовых целей. То есть даже для того, чтобы понять, какой капитал мне нужен, я должна определиться с цифрой. И здесь есть очень хорошее упражнение, которое я предлагаю нашим слушателям сразу пройти. Какой... Давайте вот я буду с вами общаться в диалоге. Скажите, пожалуйста, какой бы вам хотелось иметь пассивный доход? Какую сумму? Чтобы вот в фоновом режиме вам капало. Это, Лен, мне, да, вопрос? Да, да, да, да. О, какую, конкретно в цифрах, да? Да, да, ну, Давайте, можете, можете давайте скажем, ну, допустим, ну, миллион в месяц, вот мне бы очень хотелось Ой. иметь... иметь в... Хорошо, давайте, миллион в месяц, который вам в фоновом режиме приходит. Есть нет, нет, нет, подождите, которое... не приходит. Это мне хотелось бы, чтобы приходил, вот, но он же не приходит. Да, да, да, он еще пока не приходит. <свят> не приходит да. Да. Я хочу, чтобы, ну сформулируем тогда задачу, я хочу, чтобы мне приходил ежемесячно 1 миллион в фоновом режиме. Соответственно, что это такое этот миллион, который ко мне ежемесячно приходит? Это проценты, которые капают на мой капитал. То есть у меня где-то есть большая жирная курица, которая сидит и вот сносит эти золотые яйца. Это золотое яйцо равно одному угу. миллиону. Какой же размер капитала должен быть для того, чтобы э, получать 1 миллион в месяц? Э, упражнение следующее. Я сейчас расскажу теорию, а потом расскажу, как это все кратко сделать и посчитать очень быстро. А вообще любой капитал мы должны размещать в каких-то инструментах. Ну, просто так под подушкой держать неразумно. Я думаю, вы согласитесь с Абсолютно съедает точно. Компляция. Да. У меня просто на ум в бан... первый, первый раз, ну, как бы вот, э, просто приходит это э, некая такой бизнес-модель рантье, да, то есть люди э, сдают недвижимость в аренду и, соответственно, получают вот этот доход. И отсюда Совершенно можно, наверное, верно. Ну, допустим, да? допустим uh -huh. это объекты недвижимости, которые вы сдаете в аренду, и у вас получается доход в 1 миллион ежемесячно. Недвижимость на долгосрочную аренду, это считается консервативный инвестиционный инструмент. Ну и, так скажем, по правилам, консервативные инвестиционные инструменты приносят где-то в районе там, от 3 до 7, 8, 9%. Ну 9 это уже такая история, скользкая немножко. Но до 7 точно можно считать, что это вот если до 7% годовых, это можно говорить о том, что инструмент консервативный. И, соответственно, возьмем даже не 7, а 6% годовых, и делаем ну, простое упражнение, миллион умножаем на 6% и делим на 100. И получаем размер капитала, который вы хотите получить. Или же 1 миллион мы просто умножаем на 200 и получаем тот самый размер капитала, который вам нужен для того, чтобы на него капал ежемесячный миллион. То есть, по сути, вам надо 200 миллионов, миллионов, да. чтобы получать ежемесячный доход в 1 миллион. И при условии, что мы это, эти 200 миллионов размещаем в консервативных инструментах, потому что uh -huh. мы хотим их сохранить, мы не хотим их потерять. Поэтому культура управления деньгами говорит о том, что, ну, зачем рваться, зачем вы себя мучаете, у вас есть сейчас источник дохода, какая-то зарплата. И вы можете накапливать капитал для пассивного дохода в размере 70% от вашего настоящего дохода. Допустим, ну, я живу и работаю в Санкт-Петербурге, и здесь, так скажем, средняя зарплата или часто встречающаяся – это 50 тысяч рублей. Угу. То есть, если человек в месяц зарабатывает 50 тысяч рублей, то культура управления деньгами говорит – когда вы вырастете, когда вы уже будете в золотом возрасте, вам хватит 70% от вашей нынешней зарплаты, чтобы жить безбедно. Вам уже не надо накапливать, вам уже не надо там, содержать кого-то, кроме себя. Достаточно просто тратить деньги на свои какие-то удовольствия и развлечения. Соответственно, 70% от 50% – это 35 тысяч. И по нашему упражнению, если мы умножим на 200, капитал нужен 7 миллионов. Угу. Вот собираем капитал в 7 миллионов. Ту же самую недвижимость покупаем э, и получаем 6 годовых. Слушайте, ну, в месяц. да, вот. ин ин интересная методика, в общем да. я попробую посчитать, сяду, приземлить, в общем-то, все-таки, наверное, стоит немножко уменьшить аппетиты и подумать, как это <с было бы более-менее приземленно. Здорово, надо применять, но вот смотрите, вот у нас в обществе очень распространена история с потреблением и с кредитованием. И по сути, вот сейчас большая часть населения, ну, по нашим ощущениям, они имеют долговые обязательства. Ну, кредитные обязательства, это может быть там и какие-нибудь микрофинансовые, или просто живут в, в некий долг, там, предполагая, что будущие поступления они перекроют вот эти вот убытки. И на, на, на мой взгляд, это уже в некоторых случаях уже становится, ну знаете, таким симптомом, или как говорят, диагнозом, да. То есть вот как остановить вот это вот транжир как закрыть кредиты, как людям все-таки восстановить свою платежную дисциплину и действительно заняться управлением своих финансов. Угу. Ну, Сереж, в рамках нашего беседы я прям не смогу вам прям подробно-подробно mm -hmm. рассказать, более подробно я об этом буду рассказывать 17 мая на Финмаркете, так что я всех телеслушателей и телезрителей приглашаю, обязательно приходите пообщаться с живьем и познакомиться. А кратко, если ну, в рамках нашего эфира, могу сформулировать так. А, ну, вот смотрите, для того, чтобы у нас все-таки деньги всегда сохранялись, нам нужно в первую очередь определиться с целями. Потом, вторую очередь, это начать вести бюджет. И когда мы не делаем ни первого или второго, или ни того, ни другого не делаем, мы не понимаем, куда мы идем. И наше, И по сути маркетинг, который очень жестокий в современном мире, и продажи сейчас очень сильно развиты, нас отвлекают от наших истинных желаний, и мы можем потратиться гораздо больше, чем хотелось бы изначально. И отсюда как раз и возникает вот эта вот э, такая привычка транжирить и привычка жить в кредитках или в кредит. Очень многие люди э, живут на кредитную карту, то есть живут по сути все время в долг, э, получают зарплату, гасят, получают зарплату, гасят. Эта история опасная тем, что человек может не попасть в беспроцентный период и автоматически сразу попадает на проценты. А по кредитным картам проценты очень жестокие. За переводы это в районе 60% годовых, за покупки это в районе 36-40% годовых. Ну, бывают карточки, где там 26, но это крайне редкость, редко какие-то да. И отсюда вот для того, чтобы вот прям, ну, если я принимаю решение, что все, я устала, я не хочу больше жить в долгах и жонглировать этими долгами, в первую очередь, конечно, нужно их расписать. Во-вторых, нужно посмотреть, какой из этих кредитов у вас самый большой в объеме. Ну, то есть сколько всего больше банку вы должны вместе с процентами. Допустим, у вас есть ипотека, которую гасить еще лет 15, у вас есть потребительский кредит, который надо гасить там еще ближайшие пять лет, и там та самая кредитка на 50 или 100 тысяч рублей. Ипотека, допустим, там на миллиона три потребительский там на миллион, а кредитка на 50 на 100. Так вот, в первую очередь в данной ситуации надо гасить кредитку, потому что ее проще погасить, она в объеме меньше. Соответственно, как только деньги высвобождаются, то есть вот я погасила кредитную карту, у меня ежемесячно сразу освободилась там какая-то сумма, которую я направляла на досрочное погашение этой кредитки, ну или вообще... На, так скажем, план Ну да, на обслуживание это, да. этой кредитки. Причем да. а, ведь ее точно надо, видимо, гасить в первую очередь, потому что если не попадаешь вот этот льготный процентный период ну, то, то что возобновляемый кредит, то там процентные ставки абсолютно точно больше, наверное, чем ипотечный кредит, там, и чем, чем потреб, который выявляет. Существенно, выдан, да. да, там да. Вот, да ну, 60% годовых на переводы, то есть, если с перевода делать с кредитки или там, снимать наличные деньги и траты где-то в районе от 30%. Ну, там, повторюсь, бывает 26, но крайне редко я их встречаю. И отсюда, соответственно, когда у человека уже понимание есть, какие у него кредиты, сколько он по какому кредиту платит и какой из них суммарно меньше, в первую очередь силу направляем на погашение того кредита, который меньше в объеме. В целом по сумме долга и процентами. Даже не, обращаем, не столько обращаем внимание на размер процентов, а вот именно на размер долга. Почему? Потому что его проще погасить. Все свободные деньги, какую-то экономию любую нашли, подарили вам бонус, какой-то работе дали премию там, или еще что-то получили. Все направляем на досрочное погашение кредитки. Погасили, освободились деньги, направляем дальше деньги на следующий кредит по объему. Ну, потребительский в том примере, в котором я привела. Ну и дальше там по остаточному признаку, принципу, уже когда потребительские рассчитались, можно уже будет погашать ипотеку. Самое главное научиться ценить маленькие деньги. Вот и мне кажется, люди, которые думают о том, что ну как избавиться от долгов, вот я все время там им жонглирую, все время у меня какие-то случаются неприятности, и все время что-то надо, то сломается, то еще какая-то история, кто-то заболеет и так далее. Вот, друзья, здесь необходимо учитывать, что есть инструменты, которые помогают и поддерживают в случае неприятностей, там, проблем со здоровьем. Это консервативные инструменты, я говорю про финансовую защиту, и об этом стоит размышлять и думать. Есть инструменты, которые помогают пережить падение доходов, это финансовый резерв, финансовая подушка. И, соответственно, очень часто я слышу у людей, а как же мне накопить этот финансовый резерв? Или как мне приобрести эту финансовую защиту, если я в кредитках? Начинайте откладывать маленькие суммы, но каждый день. Ну, то есть, а -а -а. Сереж, вам легко потратить, я не знаю, 100 рублей? Вам легко потратить? Конечно. Не задумывайся. Ну вот. И 300, и 500, тоже. О, 500 даже. Отлично. У каждого свой порог. То есть можно начинать, знаете, так со 100. Легко мне 100? Да. А 300? Да. А 500? А да. И mm -hmm. вот, соответственно, можно представить, что вы с утра проснулись, там супруга сделала завтрак, сели, достаем э, телефончик и переводим 500 рублей на какой-то свой накопительный счет удаленный, чтобы он у вас перед глазами не мелькал. Mm -hmm. На на кошелек, на кошелек. Прекрасно. Но только надо, чтобы супруга тоже была подготовлена. Чтобы она тоже, тоже не, не этот, так скажем, чтобы она умела контролировать, чтобы она себя вела, как знаете, как такой строгий, очень но справедливый банк. Понятно. Или строгий, но справедливый резор. Ну, то есть, это когда мы будем получается с вами не... каждый день. Угу. Это он не еще такой не резервный, да, да, то есть это будет, ну то есть э, ни в коем случае его не надо трогать, да, то есть при каких-то обстоятельствах, то есть он все равно должен быть резервным, то есть не, не нужно э, поступать, я знаю, просто многие там, кто-то, ну там, заначку оставил, ах, сегодня пойдем гулять, вот, и завтра этой значки опять нет. Вот, да, вот тратить, то есть эти деньги нужно тратить там на какие-то события, на какие-то там вопросы, которые возникают, но действительно спускать их и транжирить их не следует. То есть это формирование финансового резерва. И я в свое время считала, что если 100 рублей каждый день откладывать на депозит с капитализацией ежемесячной под 5% годовых, то за 10 лет можно скопить полмиллиона. Серьезно? Соответственно, откладываем 300 рублей, у нас там полтора миллиона. И, а, а если вам легко потратить, там, допустим, эти деньги, вы каждый день их тратите с утра и представляете, что все, их у вас нет в кармашке. Ну и, соответственно, за месяц, за год, тем более, там накопится очень хорошая сумма, которую уже можно будет... Во-первых, большую сумму жалко тратить просто так, ее жалко спускать на развлечения и на удовольствие. А если эта сумма хорошая, сразу начинается размышление, ой, а куда ее вложить, а как ею разумно распределиться? Ну и вот здесь как mm -hmm. раз-таки помощь, финансовая грамотность, ну и книжки. Да, слушайте, ну здорово. Ну Знаете, у меня такая еще давно уже есть такая мысль, а вот как? Мы все работаем, работаем много, получаем там, естественно, какую-то зарплату, доход. Вот. Ну а как добиться того, чтобы не работать и в то же время уже как-то создать капитал и перестать пахать, там, сказать, как Папа Карла, Есть какой-то рецепт? А, а, да, рецепт всегда есть. Ну, то есть не бывает так, что в мире денег, чтобы не было выхода. Выход есть всегда. Это как, знаете, название моей флагманской книги «Деньги есть всегда». То есть как и выход, так и деньги, они есть всегда. Здесь именно вопрос того, что как мне совладать со своими эмоциями здесь и сейчас, для того, чтобы не потратить, например, эти деньги, а направить их в накопление и сбережение. Какие условно есть там, лайфхаки для того, чтобы остановить себя вот от транжирства спонтанного? По сути, по сути, у нас у всех завышенные требования к себе, и очень часто мы сомневаемся в своих силах, особенно если там, ко мне приходят клиенты после 35 к этому возрасту уже люди успевают приобрести, знаете, такие психологические, отрицательные финансовые сценарии, я бы так это сформулировала. То есть человек уже к 35 годам как будто привыкает жить от зарплаты до зарплаты, или жонглировать долгами, или все время залезать в кредитку. Это никому не нравится, никому не нравится жить в долг, это все равно стресс, это все равно накладывает свой отпечаток. И люди приходят, и они не верят в себя, они не верят в свои силы, они не верят в то, что если они просто начнут записывать расходы, у них получится вывести из долгов. Они считают, что нет, этого недостаточно, что нужно больше зарабатывать. Но проблема в том, что как только человек думает о том, что нужно больше зарабатывать, он попадает в ловушку. И эта ловушка заключается в том, что у него расходы будут подтягиваться за доходами. То есть он условно... Раньше покупал там хлеб за 50 рублей, зарплата выросла, будет человек хлеб покупать за 80 рублей. Вроде не намного дороже, но траты увеличились, потому что захотелось себя порадовать, захотелось каких-то больше вкусняшек и так далее, и так далее. А вот если человек контролирует себя, если он контролирует свои расходы, то любое увеличение зарплаты будет для него заметным, и он будет улучшать, направлять это в улучшение качества жизни, еще и деньги оставаться будут, а не все уходить на потребление. Ну да, такая интересная история. Ну, тут борются между собой два тезиса, наверное, да? То есть заниматься ну, управлением и, так скажем, сбережением для будущих благ или хочется вот жить сегодня и сейчас. И что делать, если хочется путешествовать там, один, может быть, два раза в год, хочется обновлять там... Ну, транспорт, вот, ну, машину хочется обновить, хочется жить в своем жилье, дом построить, например, там не в арендованном. И как, как это, когда это все делать тогда? А, так это все и делать здесь и сейчас. Здесь просто вопрос именно в том, чтобы э, все эти действия, они э, э, были... Э, ну, условно, знаете, так давайте сформулирую, условно, чтобы они были разумно расписаны. То есть в первую очередь в этом поможет финансовый план. Когда мы начинаем управление деньгами, мы уже сегодня в начале встречи говорили, что в первую очередь это определиться с целями. И вот вы садитесь с целями определяться, и вы как раз ставите, что для вас важнее. Там, что в первую очередь, там, крышу над головой купить или отремонтировать, машину поменять, ежегодный отпуск обязательно, и пассивный доход обязательно капитал так называемый наши пенсии и дальше уже мы просто расписываем то что мы хотим а потом мы начинаем снижать вот этот вот э, повышенные требования к себе то есть условно автомобиль не обязательно же Rolls Royce правда можно же зачем тем более я вообще не вижу смысла покупать дорогие машины чтобы в пробках стоять что ли не знаю зачем это тратить нет, ну, ну, то есть ну, можно Трата просто должна быть просто добывать да, хорошую, хорошую рабочую лошадку. Но зачастую у нас это так не работает. У нас внутренние вот эти вот психологические сценарии, которые наши нас разочарование, и нам хочется быть, не быть тем, кем мы являемся, оказаться а кем-то, нам хочется... Всем показать, что вот я такой успешный, такой состоятельный, такой богатый, езжу на rolls -Royce. А я в свое время посчитала, ну, я уже три года, как езжу на каршеринге и на общественном транспорте, я просто посчитала и прикинула, что ну собственная машина это очень невыгодно, особенно если ты девушка, которая не любит ездить на заправку, которая не любит ездить на СТО, заниматься ее обслуживанием. И я продала автомобили, и сейчас пользуюсь каршерингом, и общественным транспортом это гораздо удобнее. Ну, особенно в Петербурге, потому что у нас общественный транспорт хорошо налажен. Не, вероятно, в мегаполисах, это же еще стоит вопрос э, стоянки. Ну, понятно, расходы на бензин, потому что стояние в пробках и большие расстояния. Это... Да. Замена там сезонной резины, это регулярное ТО. Я тоже пробовал когда-то посчитать. Действительно получается погоду очень кругленькая сумма. А еще страховка, причем не просто, например, ОСАГО, а если автомобиль новый, хочется все-таки его сохранить и минимизировать Понимаешь. риски убытков, если вдруг ДТП какое-то, то еще и каска а это тоже сейчас не маленькие деньги стоит. И когда вот это все суммируешь, просто ну, за голову хватаешься, а как же дорого сейчас жить жить. Да, поэтому если я и хочу свою машину, я не говорю о том, что нельзя ее покупать, что это неправильно, нет. Просто не завышайте стоимость ваших желаний. Ну, то есть, если вы можете себе позволить хороший там, добротную отечественную марку или импортную марку, но она будет вам служить, там, лет пять условно, почему нет? Зачем покупать и рваться на какой-то очень дорогой премиальный класс? Для чего? Жизнь-то одна. Или Абсолютно я вот сегодня там стыкую на автомобиле, и тогда я не езжу путешествовать. Или я просто покупаю добротную машинку, у меня добротное путешествие. Но ну, то есть здесь вопрос именно связан с тем, что мы зачастую ставим себе желания, которые... То есть понимаете, какая штука работает? Вот, Сереж, я сейчас объясню вот эту цепочку. Человек разочаровывается в... к, там, к определенному возрасту, к себе и в отношениях самому ну, отношения с деньгами и самого себя, то есть приобретает какой-то негативный отрицательный сценарий, жонглировал постоянно человек долгами или жил от зарплаты до зарплаты, не мог себе что-то позволить. И вот он начинает управлять деньгами. И он начинает ставить себе завышенные цели. То есть если это машина, то это какая-то супердорогая. Если это пассивный доход, то какой-то огромный. Даже не миллион в месяц, а чтобы прям 3 миллиона в месяц мне капало. И когда эти цели не реализовываются, человек не расстраивается очень сильно. Он изначально понимает о том, что ну, цель была слишком завышена, она была слишком несбыточна. И продолжает жить, к жонглируя долгами, к сожалению. А если немножко посмотреть на себя честно и сказать, я чего хочу, я хочу все время условно сидеть на хлебе и воде, но вот на Rolls-Royce быть, для меня это правда так важно, Но ну, окей, если это так, то тогда ну, накапливаем на Rolls-Royce и принимаем тот факт, что у нас там не будет путешествий, не будет там своей квартиры, не будет там еще чего-то. Или же я могу купить себе добротную машинку, добротную квартирку, добротные путешествия у меня будут. Это не будет там шиком каким-то, но я точно посмотрю другую страну, я познакомлюсь с другой культурой. Я отдохну, в конце концов, поем фрукты, витамины, наслад... буду наслаждаться солнышком или морозным воздухом. В зависимости от того, кто что любит. И вот человек уже, качество его жизни уже гораздо, гораздо выше. Хотя он, может быть, на свои путешествия тратит и не, так, не такие большие деньги. Он тратит ровно столько, сколько он может себе позволить. И мне кажется, это вот главная проблема, которую люди отказываются видеть. На финмаркете вот, 17 мая я буду как раз-таки на выступление своем говорить об инструментах, которые будут помогать останавливаться от транжирства и помогать, так скажем, принимать свои возможности. То есть не корить себя, ну почему я могу позволить себе там только очень-очень дешевую бушную машину, я неудачник. Ни в коем случае. Это ваша точка опоры. Сегодня вы можете это позволить. Распределите финансовые цели, распишите финансовые цели, начните вести бюджет, записывать свои расходы. А потом уже будем думать над увеличением доходов, чтобы покупать более дорогие вещи, которые там, вам нравятся. Понятно. Слушайте, спасибо, да, интересно. И На самом деле я замечал, вот общаясь с молодежью, многие уже достаточно практично подходят к приобретению каких-то вот дорогостоящих вещей. Присматривают, например, не автомобиль с ДВС, ну, с двигателем внутреннего сгорания, а смотрят на электрички, которых становится все больше в России, особенно с выходом китайских производителей. Конечно, там цена на них пока еще не очень доступная, но если она там в какое-то время приблизится к автомобилям с двигателями внутреннего сгорания. Я думаю, что это прямо тенденция. Люди начинают экономить, в том числе не отказывая себе ну, там, в, в добротном качестве того, чего хочется использовать. У нас вот вопрос есть. Андрей спрашивает, откуда взять свободные деньги в текущих условиях? Рост цен ну, вот, на продукты, на в принципе, на, на на те товары, которые используются в повседневности, он сейчас заметен, и это, видимо, факт. Вот откуда взять свободные деньги? Да, к сожалению, у нас так построена, или, так скажем, так сложилась ситуация, что цены на продукты и на товары растут с бешеной скоростью, а наши зарплаты, в принципе, нет, как ни странно, да, то есть хотя бы, хоть какая-то бы скорость бы была уже хорошо, к сожалению, нет, вообще никак не растут, поэтому тут секретов не существует каких-то, или же я не открою какого-то там глобальной истины, помимо управления деньгами, это не только умение сохранять свои деньги, это не только умение распределять их, но это и умение зарабатывать, увеличивать свои доходы. Соответственно, если вы не транжирите, вы видите, вы ведете бюджет, вы видите, что у вас нет каких-то перекосов в ваших тратах, то есть у вас все разумно по бюджету, то имеет смысл уже начать думать об увеличении дохода. Смотреть, как... смотреть на свои возможности, смотреть на свою работу. Если вы человек бизнеса, смотреть, как можно увеличивать доход в бизнесе или, или же оценивать текущую работу, не допускаете ли вы ошибок. Потому что очень часто бизнесмены, фрилансеры, самозанятые все время охотятся за новыми клиентами и плохо работают старыми. А продажи нам приносят чаще всего люди, которые уже у нас покупали. Если вы наемный сотрудник или работник там, бюджетной организации, то посмотрите и оцените, какие возможны условия для карьерного роста. Обычно, когда увеличивается рост карьеры, тогда и зарплата увеличивается. Да? А есть ли возможность совмещения должностей? То есть вы выполняете какую-то функцию одну, плюс еще какую-то функцию выполняете, можно ли это совмещать? Ну, условно, вы пишете отчеты и еще там анализируете, Допустим, вы бухгалтер, который анализирует договоры, соответственно, вы бухгалтер-юрист, соответственно, юрист – это отдельная позиция, и можно вам доплачивать, поговорить с руководством о том, что вот мы экономим на юристе, потому что все договоры изучаю я, давайте вы мне будете доплачивать там, плюс 5, плюс 10 тысяч в месяц за эту функцию, вот мы увеличили еще раз доход. Ну, то есть секретов-то нет. Мы контролируем расходы и увеличиваем доходы, и все это делаем системно. И тогда у нас всегда есть деньги. Здорово, здорово. Лен, спасибо большое. На самом деле, мне кажется, очень интересно. Я призываю всех принять участие в финмаркете, который пройдет вот в Екатеринбурге 16-17 мая, как раз можно будет лично пообщаться и может быть даже разработать свою какую-то индивидуальную стратегию. Вот. Напомню, что на финмаркете мы обсудим цифровизацию финансового рынка, к чему готовиться, поговорим о снижении финансовых рисков для бизнеса, обсудим где взять бизнесу деньги и на операционку, и где взять на развитие. Расскажем, куда сегодня выгодно инвестировать, и, конечно же, поговорим о том, как привлечь финансирование для старта бизнес-проектов новых. Вместе с вами мы посмотрим на деньги глазами разных игроков рынка. Будут представители банковского сектора, микрофинансовых региональных и карантийных организаций, инвестиционные платформы, консалтинговые лизинговые компании, эксперты Министерства экономического развития, агентства страхования вкладов и другие. Эксперты, В том числе мы ожидаем приезд представителей корпорации МСП. Форум будет мультиформатным. Что это значит? Вас ждут выступления ведущих аналитиков, круглые столы и ярмарка участников финансового рынка. Вы получите возможность лично задать вопросы экспертам и поучаствовать в финансовой игре. Финмаркет, на мой взгляд, главное событие весны 2023 года в мире финансов. Не пропустите, регистрируйтесь сейчас уже, потому что участие очное, мы будем разговаривать лично, трансляции не будет. Ну, естественно, мест, места ограничены. Вот, ссылка на регистрацию в чате, плюсом там же есть программа мероприятия. Вот, ну, а сегодня с нами на связи была Елена Феоктистова, директор и тренер Центра финансовых Елена, спасибо большое за такой открытый, прямой разговор. Будем ждать вас у нас на мероприятии, с радостью обсудим детали. Спасибо большое, жду с нетерпением, билеты куплены, чемоданы уже практически начинаю собирать. Mm -hmm. Хочется, хочется, вы и послушать других спикеров 16 мая, ну и, конечно, 17-го всех приглашаю на свое выступление. Спасибо большое, хорошего дня, друзья, вам тоже хорошего дня и успехов в бизнесе. До новых встреч!